Добрый вечер, дорогие телезрители! В эфире программа 2595900 и с вами ваш любимый психолог Виталий Миллер. Сегодня мы говорим о манипуляциях и чувстве вины. Вы можете набрать номер 2595900, поделиться своим мнением, рассказать свои истории, спросить какое-то чужое мнение, задать свои вопросы. Также вопросы вы можете задать в социальных сетях, в ВКонтакте или в Фейсбуке, награф группу Центра Красноярска. Ну что ж, а прежде чем перейти к разбору темы манипуляции и чувства вины, давайте немного поговорим о терминах. Что это такое? Потому что, когда я начинаю а, разговаривать со своими клиентами, очень часто я обнаруживаю, что клиенты а, опираются на то, как они понимают те или иные термины а, ну, из своего бытового а, жизненного опыта. Иногда они совпадают а, с общей приметой, иногда они совпадают, иногда ну, как бы кардинально расходятся. Чтобы пойти, понимаешь, что такое манипуляция, да, потому что она бывает скрытая, бывает открытая. Но и в принципе, не, будучи, не будь манипуляцией, мы бы с вами людьми не стали, потому что именно тот факт, что когда мы растем, родители нами манипулируют, они говорят, что это стакан, в нем вода, это карандаш, что нужно, нужно справлять в определенном месте. И мы фактически надеваем на себя, на себя определенную культурную рамку, Который позволяет нам ориентироваться в пространстве, осваивать какие-то навыки, достигать каких-то результатов. Поэтому сама манипуляция как таковая, это не какая-то там такая ну, гадкая ситуация, а способ развития человека. Факт, что иногда она бывает скрытая, и за ней э, кроются мотивы, которые э, ну, явно человеку не даются, а вызывает чувство вины. И человек начинает в этом из, из чувства вины что-то делать. Не потому, что он это хочет, да потому, что он чувствует, что он виноват, и надо как-то ситуацию исправить. Как это все начинается в детстве? Да, давайте попробуем рассмотреть. Моя любимая картинка, когда есть ребенок, есть его родитель, который обозначает некий способ действия, Обозначает результат, и в ходе этого действия ребенок может быть как одобряемым, так и порицаемым. Что получается? Что когда ребенок следует указаниям родителей, и выполняя эти действия, достигая какой-то определенный результат, родители испытывают определенное воодушевление, радость, да, говорит ребенку, что он молодец, хвалит его. Если ребенок не следует этим правилам, то родители разочаровываются и начинает говорить ребенку, как ты мог, как тебе не стыдно, ну и многие другие вещи. Но до того момента, когда это все происходит, ребенок ведь, на, ну, назовем так, горшок, он же туда идет порядка год там, с небольшим, да, он же пока текст это не понимает, смысла не понимает, зачем он туда идет. Все дело в том, что когда ребенок еще год, он фактически является в некой эмоциональной зависимости. От, ну, так же и мама от него, да. То есть они буквально переживают те же самые чувства, что, ну, тут мама переживает, что ребенок, ребенок переживает то же самое, что и мама. И теперь, если он идет на горшок, то мама радуется. И ребенок фактически испытывает что? Радость. Да? То есть он такой, получается, что если он делает что-то, то он получает наслаждение. А если он не делает что-то, то мама фактически расстраивается, печалится, огорчается. И ребенок испытывает определенный дискомфорт. И по большому счету ребенок делает не потому, что ему мама сказала, а потому, что если он делает так то он испытывает одни состояния радостные, да? а если он это так не поступает, то он испытывает другие состояния, дискомфортные. И фактически он выбирает свои состояния. Если он поступает так, у него одно состояние, поступает иначе, у него другое состояние. И это фактически является его двигателем. Потом вдруг мама обнаруживает, что если она использует просто порицание, да, она там огорчается, печалится, а ребенок фактически является в зависимости от, от мамы, да, ему нужна коммуникация, чтобы он с ней общался, чтобы она его гладила, как-то, ну, там, социализировала, по большому счету, да? а, то мама этот начинает способ подзабывать, а опирать, опираться на этот. Ну, чтобы вспомнить, давайте, вот, каждый из вас может вспомнить свое детство, да, пришел он со школы если вы проговорите, какие оценки, вы говорите 5, ну отлично, на следующий день приходит, какие оценки, вы говорите 5. Ну, тоже хорошо. И так, если продолжается, то через какой-то промежуток времени 5, ну все нормально. То есть эмоциональные реакции от родителя к ребенку, да, фактически стремится к нулю. Она а что исчезает, ну, так, как бы это является некой нормой. Когда же ребенок начинает приходить из школы и говорит, что он 2, он два. Сколько бы раз вы не говорили, сколько вы получили двойку, всегда вы получаете что? Ну, можно там разочарование, нагоняя, ругая. То есть вам по-любому, что оказывали внимание. Здесь вас фактически начинает игнорировать, как ни странно, да, но ну, само собой разумеющееся. А здесь, ну как ты можешь? И фактически начинает что делать? Стыдить. И что вы испытываете? Чувство вины. А здесь появляется вина. И оказывается, что это очень простой способ манипулирования ребенком для достижения того, чтобы ребенок освоил те или иные способы поведения начал достигать те или иные результаты. Но такая технология хороша до лет, лет 5 лет. Потому что за это время у ребенка ворос... ну, через эту технологию вырастает совесть. Ух ты. Но вот дальше чувство вины начинает давлеть над ребенком, и его собственная воля, она начинает снижаться, да, то есть он фактически становится не самоуправляемый, да? где вот он называется самостоятельность. А он начинает подчиняться воздействию извне. И это называется рабство. Как этого избежать, мы посмотрим с вами после рекламы. А сейчас немножко рекламы. Добрый вечер всем тем, кто к нам присоединился. Напоминаю, что вы смотрите программу 259-592.0. И мы сегодня обсуждаем манипуляции чувства вины. Мы немного разобрали схему, что до пяти лет мы дошли, что в принципе манипуляция ребенком через чувство вины достаточно полезна, потому что развивает в нем совесть. Но вот дальше, когда мы начинаем на нее опираться, то воля и самостоятельность начинает падать, и ребенок фактически попадает в некую ну, такую рабскую зависимость да, от внешней среды, которая на него воздействует. Тут что хочу очень сильно отметить, что... До 19 века продолжительность жизни товара, ну, грубо говоря, вот этого товара, он был э, больше продолжительности жизни ребенка. Так, а тему я про продолжительность, и дальше, как выйти на смс, продолжу после того, как мы ответим на звонок в студию. Алло, алло? Да? Алло, Здравствуйте. Ага. Эх, эх, желающий дозвониться куда-то пропал. Ну что ж, мы вернемся, что продолжительность жизни, срок жизни, ну, грубо говоря, подкова, она служила столетиями. А у, жизнь, ну, у человека была там порядка 30-50 лет. То есть много больше продолжительность жизни. В 20 веке продолжительность жизни товара и продолжительность жизни человека, ну, то конечно, трудоспособной его бы, я бы сказал так, жизни, они начали совпадать. На данный момент продолжительность жизни товара настолько стала мало, что она несозмеримо маленькая по сравнению с жизнью человека. А о чем это, что это значит, какие выводы? Что в 19 веке я мог получить навык от своего прадеда, как ковать, подковы и передать его своему правнуку. И это вполне достаточно было, чтобы выжить. Ничего развивать не надо было, нужно было просто тренировать себя в правильном исполнении надлежащего правила. Способ был важен, способ. И я фактически дрессировался в, в навыке его исполнения. Однако, у нас есть звонок? Пока нет, ага. Однако сейчас получилось так, что если жизнь товара меньше, то, получается, мои навыки нужно постоянно развивать. Кто сейчас учит бабушку пользоваться телевизором или сотовым телефоном? Внуки. Это получилось что, что та форма жизни, которая была, обеспечивала человека, ну и семью в 19 веке, сейчас перестала обеспечивать это. Получается, нужны какие-то новые формы. Мы вошли в жизнь, когда... Развитие становится нормой, то есть человек не может выучиться когда-то и потом всю жизнь использовать рынок, он вынужден постоянно развиваться и обучаться. Но тогда вот это не, нужно поднимать. И мы дальше рассмотрим это, приняв все-таки звонок. Добрый вечер. Алло. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Меня зовут Владимир, и у меня такой вопрос. Я работаю в сфере бизнеса, в сегмент недвижимости. Хотел спросить, насколько уместна вот внутренняя манипуляция, как на работе, так и с клиентами? То есть, ну, по долгу службы то есть небольшая профессиональная деформация или это врожденные качества? Ну, как бы, смотрите, еще раз попробую повториться, что сама по себе манипуляция не может быть хорошей или плохой. Плохое или хорошее делает то намерение, которое вы хотите получить при помощи этой манипуляции. Конечно же, ну, манипули... манипуляция какая-то таковая, она ну, и врожденная, и дальше развивается с вашим развитием в этом обществе. Чувствовать себя в этом месте, если вы пытаетесь обмануть клиента, то, ну, конечно же, тут приходили у нас некоторые игры продаж. а В результате это клиент же все равно же чувствует, что вы обманут. Ну, Вспомните каждый из себя. Вы же, вот когда вас обманывали, же все равно же это чувствовали, да? Рано или поздно это ощущение подходит к вам. И получается, что если вы начинаете абсолютно юлить, ну да, вы получите, получаете минутную выгоду, но вы в перспективе можете потерять, грубо говоря, то сарафанное радио, которое является самым надежным рекламным продвижением ваших услуг. Поэтому я бы рекомендовал, ну как бы взвешивать. А мой опыт работает с недвижимостью, да, показы, когда я клиенту, раскрываю карты, даже были случаи, что они уходили. Вроде бы как бы другим клиентам потом приходили и говорили: нет, мы с вами решили, потому что ну, даже дороже было, да, услуги. А, а потому что доверяем, потому что вы перед нами открыли карты, да, они нам не понравились, но ваша честность меня у нас подкупила, и потому готова сотрудничать с вами. Подумайте над этим, Владимир. Ага, спасибо. Пожалуйста. Так, ну а я продолжу пока свою мысль. Мы выявили то, что то, как воспитывали детей в 19 веке, на данный момент фактически перестало работать. Да? То есть мы не можем использовать те технологии, мы не знаем, к чему готовить, какими каким навыкам его обучать. Потому что цикл продукт, продуктов уменьшился, и способы его получения изменились. И получается, что мы вынуждены постоянно развиваться. Для этого нужна воля и самостоятельность. Тогда совесть... Перестает работать. Нам нужна ответственность. А тогда она не может выявиться через определенные манипуляционные схемы при помощи вины. Потому что когда я одно дело, когда я могу это сделать, у меня внутри получается, а, есть свобода выбора. Когда я говорю, что я могу, я как будто бы подтверждаю себе, что у меня имеется способ действия, ну я его знаю, когда я говорю могу, я могу подчеркнуть то, что я результат достигаю, у меня были случаи этого достижения, то есть у меня фактически выравнивается некая уверенность, а когда я говорю должен, выбора нету, то есть у меня уже, уже внутри может быть эмоциональное сопротивление, может это не быть, но в большинстве случаев может быть. У меня неизвестным остается, есть ли у меня способ действия или нет, я в этом месте уже попадаю в, некую, в некий страх, да, о непредсказуемости события. Опять же, факта того, что я могу получить, у меня в слове «должен» тоже нету, да, то есть тоже остается, непредсказуемость. Ну, бы неопределенность. И получается, что слово «могу» намного менее заряжено э, негативно, и оно даже больше заряжено позитивно, чем слово «должен». Понятно, что «я могу», использовать слово должен там, где я где-то что-то брал. Но когда вы начинаете, ребенка говорит, должен, должен, должен, должен, то он обычно начинает закрываться и перестает, и перестает вас слушать. Как этого избежать, мы разберемся после рекламы. Всем тем, кто к нам присоединился, добрый вечер. И напоминаю, что вы смотрите программу 2.5.9.5.9.00. И сегодня мы говорим про манипуляции чувства вины. А, немного разобрались с теорией, а сейчас перейдем к вопросам. Как и напоминаю, что мы начинаем из тех вопросов, кто пришли нам перед программой. А, пишет нам постоянный зритель Владимир. Я начальник. Уволил уже двоих из своего отдела. Понятно, что не просто так за дело. Один лентяй и лоботряс несправедливый. Второй просто сволочь. Саботировал мне всю работу. Сейчас таких называют нелояльными. Я вроде бы все, и вроде бы все должно быть нормально. Я же знаю, что поступил правильно. Однако, постоянно думаю об этих людях. Они мне даже снятся. Что делать, доктор? Владимир, я думаю, как раз вот вы попытались работать по чувств, ну, через технологию вины. Почему я с этим начал разбираться? Потому что как раз когда я со своим... Ребенка воспитывал когда за своего, я обнаружил, что когда виню, виню, виню, ничего мне не получается, а мое состояние по отношению к ребенку, мои отношения рушится, состояние мое гадкое, и себя не люблю. И я вышла как раз на ответственность. Я думаю, что, Владимир, вам этим сотрудникам занести тот факт, что он не отвечает за, как бы за результат своей работы, не удавалось. Большинство начальников, я сейчас про вас не знаю, надо исследовать, говорят, ну как тебе не стыдно, почему мы тебе доверили ответственный фронт работы, ты нас подвел, мы так сильно тебе надеялись. Фактически он ну, пытается пристыдить, ну фактически уже не ребенка, да, а взрослых, хотя он повзрослел. То есть технология это неэффективно. А ваш сотрудник, скорее, ну не ваш, а тот сотрудник, который обвиняет, больше, скорее всего будет защищаться. Он не хочет быть виноватым. Он всячески пытается от этого избавиться. И тогда он фактически вас не слышит, да, он в домике. Мало ли что там вы его обвиняете. Он-то чувствует, что он прав, и ваши доводы, он фактически не принимает во внимание. И когда вы его уволили, у вас получается такой, ну так называется, незаконченный, незаконченный гистальт. Вы же фактически были не услышаны, вы ему доносили, доносили, доносили, доносили, а не донесли. И получается, что у вас есть ощущение, что вас не поняли. Вы ну, вы бы не развернули свою позицию. Ну, и тогда вот это вот ощущение, ну, как же так же, я, получается, не донес. Это вы, скорее всего, от этого и страдаете. Как это можно избежать? Это надо с ним договариваться про ответственность. Что будет, если он не поступит так, как вы с ним договариваетесь. У нас в студии есть звоночек. Алло. Алло, да, да здравствуйте. Добрый вечер, да. Добрый вечер. Спрашивайте. А, я хотел бы спросить, а как научиться проигрывать? Как научиться проигрывать? Правильно? Да, правильно. А, а, а, а. То есть ну, вы эмоционально поняли? Ну, я понял, да, да, да. По большому счету, что мы сейчас вы, вы у меня спрашиваете, когда вы действуете как какое-то.. делаете какое-то действие, да? И если вы проигрываете, и если вы выигрываете, то у вас есть два состояния. И две оценки себя. Тот, кто выиграет, и как вы к нему относитесь, и тот, кто проиграет, как вы к нему относитесь. Ну, в этом месте к себе, конечно же, да. То есть, готовы ли вы принимать себя проигравшим? Умеете ли вы это делать? Принимали ли вас, вас родители проигравшим, да? Или они говорят, вот, ты должен быть первым, мы на тебя так надеялись. Если вы это сделать не можете, то у вас ничего вообще, в принципе, не получится. Вы, ну, что бы я ни говорил, вы все равно не сможете это принять. Если вы научитесь принимать себя в этом месте, вот ну, как бы любить, да, проиграл, а что я для этого, ну, что я получил и что я могу изменить, и хочу ли я это менять. Потому что не всегда же, грубо говоря, проигрыш — это плохо. Ну, возможно, я, например, играю в шахматы там, с ребенком со своим, да, хочу, чтобы он научился, да, какие-то ходы видеть. Но если я не буду ему в каких-то местах поддаваться, чтобы он научился сначала их видеть, то я его и не выиграю. А уже вот когда он научится, вот тогда, конечно же, им будет интересно, ну, посоревноваться. Готовы ли вы себя принимать в этом, в этом месте? Алло? Да, да, А принимаете ли вы себя? Нет. Нет. А что вы говорите тому, кто ну, который проиграл? Какой у вас делок выстраивается внутри? Ну, я-то не вспомню, конечно. Ну, обычно... по внутренним, конечно, плохо. Внутри. Обычно это может звучать так. А, ну, как так? Я-то надеялся, что мы выиграем. А мы вот, получается, как-то, ну, там, ты выиграешь или я выиграю. Я буду чувствовать себя победителем. А, мои ожидания не оправдались. А получается, что я не, не самый кабан короны нету, как вот я могу теперь выйти без этой короны-то? Фактически я начинаю себя, многие как я называю, бензопила Дружба 2, да, пилить себя, за, обвинять себя за обманутые ожидания. Вот ни к чему это не приводит к тому, что другая сторона, которую вы пилите, да, она испытывает чувство вины, чувство стыда, и фактически чего приходит? В отспенение. Результат тогда вашей работы, позволяющая ну, развиваться, если вы что-то же не получается, вы не видите. То есть, э, uh -huh. важно, первое дело, принять себя, чтобы вы это можете проиграть. И теперь посмотреть на способ, а что я делаю не так. Способ. И относиться к способу, тогда вы можете обнаружить, что что-то, ну, есть какая-то дырочка. Вы много знаете, но чего-то вы вот можете не знать. Какого-то способа, ну каку, какой то операции не хватает маленькой, или какого-то состояния не хватает, ну такого, чтобы внутри. Как вы только начнете принимать себя и смотреть на, на свои ходы, вы начнете обнаруживать э, дефицитарность действия и тут же можете их компенсировать. А, а попробуй, у вас есть ребенок? Нет, нету. Нету пока. Ага. А любимый человек? Да. Вот. А бывает же, что любимый человек не соверш... проявляет свое несовершенство по отношению к вам. Ну, ну ошибается. Так и Люди если... Вот. Отлично. А попробуйте теперь рассказать не какой он поступил так плохо, а как вам от этого. Начните говорить о себе. Мне было бы приятно, чтобы, чтобы ты так поступала, ну вот таким образом. Мне и очень сложно принимать тебя вот в таком действии. Попробуйте говорить о своих состояниях. И возможно, что вы обнаружите, как человек меняется. Поступите с собой точно так же образом, со своим внутренним ребенком, поступите точно так же, попробуйте сказать ему. И вполне, что вы начнете менять свое поведение. И теперь-то вы будете радоваться не тому, проиграл вы или выиграл, да, а что даже проигрывая, вы развиваетесь. Попробуйте э, опираться не на факт проигрыша или выигрыша, а на результат, что вы получили с этого. Какой, какие дивиденды вы из этой ситуации вынесли? И вы увидите очень любопытные процессы, происходящий с собой. Ну что ж, на этом звонок мы завершили. А теперь немножко рекламы. Ну напоминаю, что вы смотрите программу «2.5.9.5.0», а мы сегодня рассматриваем ситуацию манипуляции через чувство вины. И у нас есть немного социальных вопросов, социальных сетей. Яна спрашивает, я думаю, что если человек испытывает вину, это совсем не значит, что он весь такой духовный и чистый. Думаю, он упивается этим страданием, чтобы возвыситься, я права? Яна, вы абсолютно права. такое возможно быть, что человек э, фактически такой, ну смотрите, какой я молодец, да, это такое демонстративное страдальчество, да, я вот такая жертва, вы должны все меня уважать. Это способ манипуляции через э, ощущение такое, вызвано в других людях. Андрей спрашивает, постоянно грызу себя, можно ли прожить жизнь и не косячить, чтобы не допускать повода для чувства вины? Андрей, нет, прожить и не косячить у вас не получится. Это невозможно. То есть человек развивается через ошибки. А вот научиться принимать себя в этих ошибках, это достаточно хороший будет для вас ресурс. Татьяна, чувство вины – это хорошо или плохо? Разве человек без чувства вины – это не эгоист? Человек без чувства вины – абсолютно эгоист. Если вы за пяти лет ему чувство совести не, ну, не привили, то, конечно, он будет эгоистом. Но если вы только на чувство вины, то он будет у вас раб, рабом. Вот. Ольга спрашивает, если человек рядом со мной делает что-то неприятное, допустим, ковыряет носу, а мне гадко, неужели он не должен соблюдать правила приличия? Ольга, если он вырос в другом э, культурном пространстве, то возьми, возможно, что там это является определенной нормой. И тогда возникает вопрос, а, а не гадко ли ему, когда вы ему указываете? Очень сложный вопрос. Ну, в смысле, кто из вас там будет прав? Можно договориться с этим человеком, обозначить свои границы, он может их принять, а может быть нет. Аркадий спрашивает, я бы мог спасти близкого человека, а не сделал некоторых действий, и человек умер. Хочу избавиться от чувства вины, я устал. Так, ну я думаю, что в двух словах, Аркадий, вам не объяснить, я думаю, что это вам все-таки ну, со специалистом лучше встретиться, хотя, конечно, нужно посмотреть... А, а что вы так, не, возможно, были какие-то причины, по которым вы это не сделали, да, и, возможно, они такие очень весомые, а сейчас вы и эти причины как будто бы не замечаете. Ирина спрашивает, говорят, что женатым женам выгодно измены мужей, они из-за чувства вины становятся более покладистыми. Верно ли это мнение? Да, Ирина, это верно, но оно только частично верно, с некоторыми мужчинами это проходит, а с некоторыми не проходит никак. Очень важно понимать, какой мужчина у вас. Светлана спрашивает, моя мама манипулирует мной, постоянно в чем-то обвиняет и пытается вызвать чувство вины. Что делать? Перестать с ней общаться? Светлана, очень важно самой определиться, хотите вы общаться или нет. Смотрите, не должны, а хотите. Если хотите ну я надеюсь в это, по крайней мере, то попробуйте маме обозначить свою позицию по отношению её к ее поведению. Мама, может быть, в этом месте будет с вами спорить, может быть, недовольна, но если вы не будете ее обозначать, то, скорее всего, вы с мамой поругаетесь и не будете общаться вовсе, да, что не есть ни для вас хорошо, ни для нее. Сергей спрашивает, я обнаружил, что, манипуля... что сам манипулирую другими и вызываю у них чувство вины, Метод работает, не хочется от него отказываться, ну жаль, потому что скоро, ну, скоро, или управлять, или манипулировать, может быть, не неким будет, насколько вы сможете дружить. Я думаю, что вам очень важно научиться прививать ну, чувство ответственности с тем, кем вы сотрудничаете, или там дружите. Ну что, сегодня мы говорили об манипуляции, используя вину, как это влияет на других людей, как это вас затормаживает, как это может тормозить ваших детей в развитии, что нужно делать, чтобы это исправить. А на следующей передаче мы посмотрим или разберем отношения со взрослыми родителями, когда родители пожилые, как им быть, как научиться договариваться с ними, как там манипуляции разобраться, да, как с ними значит, дружить все-таки, да, а не воевать. Ну и напоминаю, что вы смотрели программу 2595900. С вами был ваш любимый психолог Виталий Миллер. До новых встреч!